Ну все там наерзался. Ну да, я просто, ну как -то поудобнее. Подприсесть. Угу. Постельный он есть. Сейф есть. Сейф хороший, большой. Сейф большой, да. Знаешь... А что <че> тут... ты? Кажу, ты как это в руки? Ты свои средства положил. <сípro> <сípro> И пошел на пляж загорать. Слушай, ну меня... не садись, не садись. Мне нравится. Вот он очень шикарный, комфортный. Смотри, что здесь еще есть. Бас здесь приготовил, здесь сидишь, ужинаешь. А вид-то у нас шикарный, посмотри. Вот, Мы же так постоянно снимаем? Не, давай налево. Вот так снимаем. Да, давай да, направо. Ты... А давай еще правей. А ты можешь присесть? Брюки лопнут. Губы размял? Там уже были комментарии на этот счет из второго мира. Да? да. Жарко. Ну, кондиционер, он, он. Кстати, хороший кондиционер. bosch Ну, плюс-минус. Санузел достаточно, большой, большой, большой, большой просторный. Большой, да. Вы заходите можете плескаться там всей семьей. Пошли туда, один зубы чистит, другой там сидит. Я хотел посмотреть. Дает какую-то, не какую-то, а это надо вырезать. Друзья, приветствую! Вы снова на канале Сочи ВИДВ, Иван Голосов, Илья Шамшин, друзья, и мы приехали показать вам не лучшую. забудьте подписаться. Да, за вот вся грядочка, да не забудьте подписаться, поставить лайк, колокольчик и написать нам комментарий. Мы все видим, все читаем. И все запоминает. Да, друзья, мы приехали показать вам э, лучшую локацию. Это та линейка, Одну которая... Из лучших, лучших. Одну из лучших локаций. Да, это та линейка, которая на сегодняшний день в Сочи очень хорошо задается, приносит прибыль. Э, шикарнейшая наполняемость. Ну, и, и самое главное, это локация и рядовые характеристики. Да, друзья, у нас есть продажа. Э, несколько позиций. Да, Это апартаменты в Мир-1. В частности, это 29-30 квадратных метров. Это вида Новоодинская, полностью пополненная с мебелью, с техникой, по тапочке, там, полотенцев. Блин, невероятное количество штук. В общем, эта позиция на сегодняшний день является одней из самых выгодных, самых привлекательных. Как минимум можно купить, перепродать, как максимум купить, оставить себе и долгие, долгие годы сдавать а, в аренду. Друзья, но ну, долго не будем ждать. Пойдемте в номер, посмотрим, пойдемте в комплекс. И комплекс еще раз. Посмотрим для тех, кто не видел. Да, Погнали? Друзья, вы хотели посмотреть готовое решение, готовую концепцию? Вот, пожалуйста, мы приехали вам ее себе показать. Поехали, посмотрим, будет впереди самое интересное, не отключаемся. И сразу не забываем, поставьте нам лайки, потому что номер этого стоит. Да. поехали. Да, друзья, ну, собственно, настало время а, посмотреть наш апартамент. Напоминаю, что у нас апартамент это 29 квадратных метров метров. У нас высокий потолок, у нас а, полная комплектация по м, этому номеру. И на сегодняшний день это считается самая выгодная позиция в рамках этого комплекса. Опять же, если сравнить другие комплексы и посмотреть стоимость за метр квадратный, блин, здесь тоже выгодно. Да, друзья, что я вам могу еще дополнить от себя в местах общего пользования вы можете всегда выйти присесть на такие мягкие диванчики кресла взять с собой чай кофе сесть спокойно здесь обговорить какие-то ваши там жизненные позиции позиции ситуации а, что здесь на полу вижу ковролин то есть есть отдыхающие приедут и со своими как это называется а тележками войсками и перекатными сумками каблуками да то есть вас это не будет никак тревожить напрягать потому что здесь по ковролину ничего слышно не будет сделано все очень красиво потолки такие в нарядно деревянном стиле так каких-то балка ну, да. очень красиво очень уютно компактно хорошо поэтому давайте не будем Тихо, спокойно и вот ну, какое-то чувство да, спокойствия есть и комфорт да я приехал в хороший комплекс который абсолютно новость нуля и при этом уже действует давайте а. не будем долго и, кстати, да, перебил, не стоит забывать то, что он запустился в прошлом году летом да и понятно Понятное дело, ему нужно немножко раскачаться, но он уже сейчас, то, что мы видим по цифрам, да, то есть он уже сейчас раскачивает. Поэтому, друзья мои, по возможности присмотритесь, это хорошая позиция. Да, давайте посмотрим, как выглядит все-таки сам номер у нас, и, ну, я думаю, что вам это обязательно очень понравится. Поехали, друзья. Да. Варь, ты куда пошел? Да я это посмотрю. Ванная, ну, красиво. Постельный он есть. Сейф есть. Сейф хороший, большой? Сейф большой, знаешь. А что ты? Ты как это в руки Ты свои средства положил. И пошел на пляж загорать. Спрятал и пошел. Зато все твои бабосики в сейфе лежат, понимаешь? Можно подмышку спрятать в карман. Зато сейф. А покажи лицевой стороной. Вот, ну сейф. И Там инструкции сверху, правильно? Зато надежно. Надежно. Все твои банковские средства для отдыха лежат у меня здесь, в надежном месте. Не, это знаешь, что деньги положил там телефон, ювелирку и пошел на пляж, на Ривьеру сюда. Да, вместе с сейфом. Мне, знаешь, что мне прям не хочется из этого номера уходить. Мне какая-то вот. К нему привязанность, как будто вот знаешь, как будто как родненький. Слушай, ну не садись, блядь, не садись. О, разбуди <свист> меня завтра. Я завтра буду. Ты ничего не хочешь сказать? <свист> <парень>? <свист> <свист> <свист> а, слушай, а матрас, Начинать. кстати, мягенький. Ну, он, кстати, хороший матрас здесь. Да, мне нравится, вот. Только ты за собой, вот, по свой по-хорошему. Да. Полотенечко есть, ой, это, как халат. это, халат. Плотен... Не, полотенце там, кстати, он полностью комплектован и, под и, тапочкой. Excel, самое главное. Слушай, мне нравится, вот он очень шикарный, комфортный, смотри, что здесь еще есть. <звук> Гладилка, доска, сушилка. Ну, шторка, она просто ее надо, это, знаете, что прикрутить. Две подушки, утюг. Э Вань, зачем ты раскрыл ящик Пандоры, теперь все-все увидели. Пас... Ох Да Все есть, он полностью комплектован, смотри. Слушай, может быть, из нашего номера склад сделали? посмотри, сколько у нас здесь постельного. Нет, подожди, он просто полностью комплектован. Такой должен номер продаваться. Да, да, да. Это да. там, где 20 халатов, да? И 5 подушек. Но они же меняются. Там же это как... Э, одни в прачке, другие здесь. Слушай, но... Но он полностью комплектован. Но полотенец штук 50, наверное. Возьми с собой один. Я понял. Слушай, а я тебе, знаешь, как хочу сказать? Ты вот если вот так вот сидишь, да, здесь, допустим... Бас здесь приготовил, здесь сидишь, ужинаешь, а вид-то у нас шикарный, посмотри. Ну, ну вид на Магинскую, конечно, ну, вид у нас очень, очень красивый. Хороший, хороший. Я, тебе хочу сказать, Я тут что... не пролезу с штативом, но Я он тебе вот хочу на сказать, Магинскую, и так понятно. Не шумно, но очень красиво. Ну да. и вот А это что панорамная... должно быть, чтобы было шумно? Панорамное стекление, он видовой, солнечный, солнышко светит, и при этом нет такого Номера Номер шума. вот этот хороший. Да, шикарный номер. Друзья, один из самых популярных запросов по городу Сочи – это апартамент в аренду. Вы все знаете мир 1, точнее Мир Residence, правильно я говорю? Он везде называется, э, на просторах интернета именно так. Мир-1 1 – это самая жирнющая локация в городе Сочи. Улица Новогинская, ЖД, ЦУМ, э, Бургер Кинг. Бургер самое главное. А что ты хочешь? Дети куда пойдут? Только в Бургер да, друзья, апартамент 29 квадратных метров с видом на Новодинскую, полностью упакован, вы сами все видели, здесь тапочки, полотенцев 50 штук, я не знаю, халаты, сейф, который, блин, большой про... санузел, кухня, сейф, который оберегает ваши средства Слушай, наличные. хочу сказать, здесь спальных мест сколько? четыре. Большая 4, 4. кровать, 4. да, двухместная и диван раскладывается, то есть четыре полноценных спальных места. Отдельная кухонная зона у нас, выделена да, кухонная да, зона, да, да. Э, плита, варочная панель, э, стеклянное вот это витражное стекление, да, и сам спорит, Панорам, да, стекление, панорамное да, остекление, да, с видом на Новогинскую. Друзья, ну, однозначно, мы ранее говорили, э, говорим и будем говорить, линейка Миреров э, всегда стояла и стоит самых жирнющих локациях самых туристических, исторических туристических локаций Мир 1, Мир 2 и Mirror Фэмили на улице Кирова. Однозначно, вот эта позиция, в которой мы сейчас находимся, да, в этом апартаменте, это, наверное, самое лучшее предложение в рамках этого бюджета. А, то, что касается цены, уточняйте, пожалуйста, у нас несколько апартаментов, именно а, такого формата звоните, мы вам все расскажем, пока такие предложения есть. Самое привлекательное, вот самый при, привлекательный бюджет, он за атомно, интересно, дешевый. Да. Да, и самое привлекательное здесь то, что пока мы проведем с вами сделку, мы сразу же уходим с вами а, в безумный м, доход по аренде, потому что мы с вами уходим в мае, июнь, июль, август, сентябрь, октябрь, просто самые жирнющие сочинские месяца и однозначно здесь есть доход и он не может не быть. Кстати, а я прямо сейчас, пока мы поднимались, я уточню, говорю, сколько стоит сутки, да, чтобы проживать он сегодня сказал, в Мироре. Четверо суток, сколько а, нам 10 тысяч рублей в сутки получается сейчас на сегодняшний день в Мироре. Ты Поэтому... что, сакета что Да поэтому как бы, ну извини меня, Слушай, но ст... у нас вид на Новогинскую, посмотри какой, у нас ст... шикарнейший вид на администрацию города Сочи, да, улица Новогинская, это самая главная артерия города Сочи, вы вышли отдыхать, вот в этой локации есть максимально все для отдыха, пальмы, зелень, море даже видно, или не видно? Море видно? Не, море не видно. Не видно, да, не, ну море буквально в море видно, знаешь откуда, если ты с крыши там, где бассейн стоит, если там находишься, там море видно. Да. Ну, не сильно, но видно. Да. На крыше три бассейна. Сейчас они уже в этот сезон хотят уже их довести до ума, да, чтобы они эксплуатировали, вести их в эксплуатацию полностью. А, что по комплексу поэтому сказать? А, отопление есть, плитсистема есть, но ну, по крайней мере отопление на лето не нужно с а, Шторы, можно занавесить плотные шторы, блокаут. Это, чтобы, да, хорошее, да, чтобы солнце да, вам не попадало, не грело, сплит систему включили. Для отдыха шикарнейший номер. Если вдруг вы хотите проживать в центральном районе города Сочи, не сдавать его в аренду, но есть у вас, допустим, ваши средства, которые не жмут карман, жмут карман или не жмут карман, но при этом в самом центре хотите жить, пожалуйста, вы можете его не сдавать, оставить себе э, квартиру в самом сердце города Сочи. Да, однозначно мне в Миррор 1 очень сильно нравится здесь высота потолков, потолки здесь огромные, высокие, да. Высокие. они дают пространство, да, то есть ты заходишь, у тебя действительно много места, вот у нас сейчас 29 квадратных метров, я точно могу сказать, что, ну, вчетвером здесь будет комфортно, ну, как бы нормально, ну, вдвоем, понятно, будет еще лучше. Друзья, то, что мы вам показываем, это самые выгодные позиции на сегодняшний момент. Да? Не стоит забывать то, что у нас здесь ипотеки проходят, Сбер, Росбанк, что у нас тут еще проходит, Центр Инвест, Дом РФ. То есть все ведущие банки у нас здесь проходят. И самое главное, не забывайте то, что мы с вами попадаем сразу в сезон, в жирнющий сезон. Да, самое, знаешь, вот что интересно, я смотрю, все выделено в таких интересных светлых тонах. Вот эти потолки, белый потолок, светлые тона, они дают только объем. И вы даже не замечаете, что здесь каких-то 29 квадратных метров. При этом выделенная зона, полноценная uh -huh. кухня, да, стол, как эти называются эти, кресла, да, где сидеть, пировать. Ну ладно, не ну, ловите, жордочки, жордочки, жордочки, стульчики. Полноценный диван раскладывается, кровать шикарная большая. При этом э, застройщик сохранил зону санузла. Санузел достаточно большой, большой, большой, большой просторный. Большой, большой, да. вы заходите, можете плескаться там всей семьей. Пошли туда, один зубы чистит, другой там. Сидит Я диван, бы хотел эту его... семью посмотреть. А Когда ты... двое купаются, двое зубы чистят. Ну, по крайней мере, места хватит достаточно. При этом, друзья, не забывайте, что э, полноценные шкафы, плотины шкафы, где вы можете разместить все свои вещи. То есть не нужно вам ютиться и понимать, думать, куда вам поставить свой чемодан. То есть это можно рассматривать и для пассивного дохода, и также полноценно для жизни. Для жизни подходит? Да, подходит. Но при этой локации вы должны понимать, пусть это будет ваша загородная какая-то, даже не загородная, а э, дача, которая вот приезжаете в город Сочи, в самый-самый центр Сочи, просто живете, захотели, уехали, закрыли на ключ, все. Подписать договор только, чтобы к вам приходил каждый раз, там, день через день клининг, убирал ваши апартаменты, все. Да, друзья, озвучу конкретное предложение. Мир 1, улица Новодинская, 29 квадратных метров, пятый этаж, вид на Новодинскую, полностью упакован номер, вот прям вот есть вообще все, полотенцев хоть добавляй. Тем, кому интересна цена за эту позицию, вы нам лучше позвоните, мы не... Наверное, не готова озвучить э, на всеобщее обозрение да, сумму э, за этот объект, но тем не менее он в продаже, его можно купить, лучше позвоните. Правильно Цена. Самая интересная цена просто, но ну, она неприлично дешевая. Да. Это просто когда вот по братски тебе, по братски Ося. Да. Но при этом вы должны понимать, как у нас создаются номера, по какой категории. Это площадь, это этаж, это вид. Что в этом номере? У нас высокий вид, это пятый этаж вид у нас шикарный на улицу новогинской на зелень у нас нет окна в окна нам вообще никто не мешает и друзья площадь у нас достаточно как бы просторная хорошая площадь со своей выделенной кухонной зоной никаких доплат здесь ни за что не нужно ничего здесь не надо, да ничего все надо. сделано подготовлено за вас поэтому просто Про... звоните. Да, заберите вот ну по-хорошему заберите пока есть такая позиция потому что основная масса апартаментов а, в мир 1 а, продается ну, так скажем, более-менее по выгодной цене, но там 26 метров, они все с видом на Островского. Вид на Островского где-то нормально, где-то не очень, где-то вообще там, можно сказать, и вида нет. И они все без наполнения, да. Наполнение стоит там в рамках 1 миллиона на ну, плюс-минус, да, там, в зависимости от апартамента. Поэтому на сегодняшний день вот эта позиция самая выгодная, самая ликвидная, а самая жирнющая. Да, на самом деле, друзья, вот э, много с кем там со своими коллегами, да, общаюсь, многие сейчас, все говорят, весь город говорит, что только линейка Мира качает, дает хорошую доходность и при этом хорошее качественное наполнение Друзья, Сочи ЮДВ работает с вами и для вас. Кому интересно, звоните, пишите. И знаете что? Из вас, кто первый позвонит, да, как правило, забирает все самое интересное. Я знаю, что у нас есть достаточное количество подписчиков, знакомых, друзей, коллег, да, которые ролик посмотрели, не откладывают но потом, сразу звонят, да, и на себя перетягивают выгодные позиции. Поэтому вы не ждите, пока есть возможность, Эта пока есть желание, выгодная, да, очень пока есть желание, выгодная. забирайте, звоните, не стесняйтесь. Я вам так могу. Могу Нет сказать, денег, одобрим ипотеку без первоначального взноса. Все одобрим, все проведем за вас и доведем полностью, сопроводим эту сделку. Да. А, даже если вы позвонили и не успели, ну ничего страшного, да, по крайней мере, вы на попытку сделали. Поэтому а, не откладываем, действуем здесь и сейчас. Все. С вами был Иван Колосов, Илья Шамшин. Все, друзья, не отключаемся до новых роликов. Всем пока. Пока.